Привет! Использовать Яндекс.Дзен для продвижения бизнеса легко, вернее стало еще легче, но если у вас уже есть Телеграм-канал, теперь вы сможете синхронизировать контент из Телеграм со своими каналами в Дзене, а также принять участие в программе поддержки постов и даже зарабатывать на этой аудитории. Яндекс.Дзен запустил бота, который настроит автоматический кросс-постинг из Телеграм-канала в Дзен. Для авторов это возможность находить дополнительную аудиторию, не тратя время на перенос публикаций вручную, а еще принять участие в программе поддержки постов. Ее участники получают в Дзене до 200 тысяч рублей в месяц за популярные посты. Новую ну, а аудиторию в Дзене смогут найти как крупные, так и нишевые Телеграм-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям Яндекс.Дзена, а алгоритмы Дзена помогут найти контенту релевантную аудиторию. И не забывайте, что посты также индексируются в поиске. Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в Дзене, если у вас еще его нет, и добавить бота в администраторы своего канала в Телеграм. Синхробот Зена подскажет, как запустить синхронизацию контента, а получать вознаграждение могут те блогеры, которые публикуют не менее 20 оригинальных постов в месяц. И помочь вам в этом может формат коротких актуальных текстов с картинками, популярность которого активно растет в Дзене. Ежедневно посты собирают более 35 миллионов просмотров. Авторы с их помощью делятся новостями, рецензиями своей реакции на события, но если вы решили использовать видео, то уж позаботьтесь убрать с них водяные знаки других платформ. Ведь теперь видео с такими знаками больше не будут попадать в общую ленту дзена, хотя по-прежнему пока еще будут рекомендоваться подписчикам канала. Яндекс.Зен не запрещает публиковать видео с других платформ, при условии, что они принадлежат авторству блогера, но уже при условии отсутствия чужих водяных знаков. Если ролик содержит знак видеоредактора, то это тоже не повлияет на рекомендации а узнать, какие посты пользуются большей популярностью, поможет вкладка «В реальном времени». Здесь на графике будет отображаться динамика дочитываний и просмотров 20 самых популярных публикаций канала. Статистика отображается за последние 48 часов и обновляется в реальном времени. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Полина, до встречи!